Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питте Горбадьюкс. Сегодня у нас рубрика Короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать следующую фразу. Ничего подобного. Итак, фраза будет звучать на английском следующим образом. Nothing of the sort. Nothing Ничего of the подобному? Сорт переводится как, как сорт. Сорт это сорт, это вид, это род. Может быть глаголом сортировать или раскладывать. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего доброго. Солом. So Бай. Пока.